привет всем привет мы с вами лиля и михаил и сегодня у нас долгожданный room тур 2 практически спустя один год вы часто спрашиваете что у нас в доме новенького что изменилось покажите дом и мы решили это сделать да. и, и решили это сделать начиная с обхода сразу территория лиль кого-то там снимаешь Тебя. <смех> упал просто сорядник и решили снять давай помогу дом э, совхода территории покажем что у нас здесь э, есть небольшой участок э, 288 почти три сотки буквально недавно месяц назад у нас появился чуть больше месяца газон наш красавчик да нужно <смех> такой уже такой зелененький и а у нас как... шикарная зеленая да, стена. Какая стена еще у нас уже есть очень крутой папоротник в самом углу двора ему там очень уютно было все лето вот сейчас только под осенью он пожух и наш любимый дровник сами укладывали да его скоро будет уже не видно так и вот такой вот наш участок классно показываю что у тебя на участке есть у меня ну, есть всем же интересно будет ну а что здесь вот орех стоит большой в углу вон тот орех вот это вот... Э, пушистый, карликовый, пушистый карликовый персик. Ага. У него такие листья невероятно красивые. А это тоже груша. И они тоже карликовая. Как они называются? Колоновидные. То есть они будут невысокие. высокие. колонна. Примерно а, полтора метра. И они будут очень прикольные. Пошли дальше. Да. Вот наш гигантский клен, который нам дает тень и защищает нас от солнце. А груша, которая стоит, можно ее прям покажу, какая она красивая? Она здесь была, когда мы переехали. Мы ее чудом не спилили. Ну, хотели прям спилить, потому что на ней ничего не было, никаких зеленых веток, ни плодов. И вдруг она начала цвести, наверное, второй год, плодоносить. И вот такие гигантские груши. Я вам сейчас покажу размер. Смотрите. Просто огромные, и они усыпаны здесь, и мы их сушим. То есть получается очень классное, как-то к чаю такое вкусненькое. И наш любимый орех, тоже гигант. Кстати, мы их сажали одинаковые, тот, который показывали в начале, и этот. Но этот уже скоро дом перерастет Грецкие орехи. Да, грецкие орехи. И есть у нас даже, даже кое-что есть. Что тут есть? Раз. У нас три орешка для золушки. Видели? Вообще они такие смешные. Мы, конечно, мы не поняли, что это орехи, они, оказывается, своеобразны. цветут. Цветут, да. так своеобразно цветут. Здесь у нас ну выход, и... второй вход в дом. Угу. Крыльцо мы еще не делали, мы как бы еще не занимались внешним всем дизайном. Там у нас кондиционер висит, и наверху мой кондиционер. Ну, там бойлерная и гостиная, два окна. Получается, от пола, меня видно в отражении, от пола и почти до потолка. Поехали дальше. Пошли. Рассказывай, что у тебя здесь а это не у меня, это у тебя? А, ну здесь мы просто насажали... Мы здесь говорим, бардак. Это, это бардак. Но здесь у нас и цветочки были, и какая-то зелень, клубничка. Короче, здесь мы на следующий год все уберем. Да. И посадим тоже. Или чем-нибудь или розы, или просто газон. Да. И будет ровненько, чистенько. Да, здесь все равно никто не бывает. Но сейчас у нас здесь что-то цветет, растет. Я хочу вот из этих двух деревьев маленьких сделать такие, чтобы они как шарики были, кругленькие. Кому-то в, в квартире и на весь дом сейчас ага. от звука перфоратора очень хорошо. Да что ты, завидуешь? Так, здесь еще один маленький участок с цветами. Тут жасмин будет и тоже цветник. Такой пока хаос, но нам он нравится, потому что он радует глаз своей зеленью. Так, Это, кстати, окно в кухню. Сейчас мы туда пойдем крылечко и идем дальше а а, мой любимый навес. да здесь планируется здоровый навес там у нас спальня наверху здесь сан узлы один под другим и наверху тоже детская комната но я думаю туда сейчас с вами как раз пойдем а это мой любимый наш кормилец мангал на котором миша готовит удивительные вкусняшки спасибо тебе Миш, за это Поехали в дом. Тук-тук. Гараж показывать не будем, может? Ну да, не будем, точно. Заходи, Заходи первый. А я? Да. Я же тут вот, типа оператор. Ты оператор, да? Ну, ты видишь, я это кинооператор или видеоператор. Ну, я, ну, наверное, Заходите в гости, да, будьте как дома. Да, Что миша. у нас отменилось в доме? Сейчас мы будем показывать рассказывать, и рассказывать. Вы можете посмотреть первую часть, которую снимали в прошлом году. А, и а, как раз вспомните, а, что. Сейчас, секунду. Что, лампа выключилась? Ну да, что-то. Угу. Вот так, наверное, лучше будет. Чуть-чуть. Вот, Сейчас покажем, что у нас изменилось в доме. Конечно же, все изменения в лучшую сторону. Еще не успели ушатать, убить все. За полтора года проживания. Юрий, ты можешь разуться, Да, пройти, мы не, не стесняйся. Как видите, здесь еще шкафа у нас нет, но он будет. Обувница стоит. Да, мы может быть медленно все делаем, долго думаем, но зато мы долго думаем. Это... Ого! Коврик наш любимый. Мы долго думаем, но зато мы все продумываем тщательно, досконально, может быть, слишком педантично. Но зато конечный результат нам очень нравится. Сразу начнем. Мыть с... руки. Кто приходит, мы сразу говорим, идите мыть да. руки. Заходите. И здесь у нас есть два изменения по отношению по... с прошлого видео. Ужив появился? Нет. Какие? Ты помнишь, что у нас было? Нет. -а. Мне кажется, зеркала не было. Да, у нас не было зеркала. Да, и светильник. Человечек. Ползет такой с головой. Бежит по лесенке. И зеркало круглое. А раковина была... Это right? все было, да, это ну, все мы показывали, да. Да, кстати, хочу вам показать, какой мы Лерой Мерлен классную купили корзину для... Вот, ну вот всякое здесь вот. Чтобы и это я... все не стояло чтобы, в да, одной... Да, бардака не было сильного. Мое любимое мыло с лавандой и амброй. Мёд и молоко. Вот, это Миша сам, кстати, делал вот эти полки из ступени. Просто мы купили ступеньку, вот, да, он ее распилил, сделал, эти, да, я вытащу. Сделал, э, распил, все, обработал. Сам все это просверлил, поставил, Второй год. Врач, О, второй код у нас, да. Вот, в общем-то, очень много. Миша сделал тут своими руками. Получилось очень здорово. У меня тут ванная, вернее, становится. забавно, очень сейчас нравится. зеркало выглядит, как будто оно с подсветкой. Отсюда, если смотреть, да. Хорошо. Поехали дальше. Опять а у меня камера хитрая. Ну, передал бразды правления. Вот идем. Это вход в гараж. Из дома можно попасть в гараж. Этот стержень <соцентричную> скудела Миша, кирпичики наши классные. И не только в этой части у меня а, кирпичики. Да. Кстати, про гараж. Там стоит машина, летают велосипеды. велосипеды. Вот так, краем глаза сейчас покажу. Велосипеды. А где тут свет машина гараж отапливаемый все уехали отсюда нас насколько же здорово зимой в мороз а эта зима у нас была очень морозная выходить а, из дома садиться в, садиться в теплую машину в гараже также практически как дома 20 с небольшим градусов и не ждать, не прогревать очень классно. Это можно это сложно передать все, вот эти вот такая маленькая, приятная плюшка, но она ощущается и познается только когда ты сам попробуешь. Да, это моя любимая кухня. Мне кажется, в тот раз не было кухни, когда мы показывали. Не была кухня. Не вот было. только очень долго над ней колдовали. Мы перебрали, мне кажется, весь Саратов к нам приходили разные замерщики, разные фирмы. В результате наш выбор был, мне кажется, самым лучшим, потому что мастер нам понравился как человек, он все сделал, как мы хотели, он внес классные предложения. В общем-то, мы очень довольны, как он с нами носился, возил нас все время там, посмотреть, выбрать. То есть, вот, вот прям круто, мне очень понравилось. Мы с ним планируем сделать все остальные шкафы, вот сейчас ждем, когда он освободится. Итак, здесь... Микроволновка, духовой шкаф, очень удобная. Мы, по даже записывали отдельное видео по кухне. Да, у нас вот есть это. отдельное видео, да, тут, обзор кухни. Тут все, с чем не так часто пользуемся. Холодильник, тут пошла классная старешка. Вот иди покажу, прям, я ее обожаю, просто обожаю, потому что мы не стали делать отдельный подоконник, мы сделали вот прям вот ее цельную. из за этого два месяца ждали, когда нам ее изготовили. Да, на, И заказ, на заказ на заводе. Кстати, кто угадает, что это за цветок, вы будете прям молодцы-молодцы. Смотрите, я сама его вырастила. Я думаю, вы догадаетесь, кто любит эксперименты. Предположение пишите в комментариях, сейчас поближе снимем. Вот такой вот. Угу. Ну и раз рядом стоим, сейчас вот да, рядом с плитками да, расскажем. А в прошлом видео про кухню мы показывали, что мы выбрали изначально сюда плитку под кирпичики, до потолка темную. хотели, темную, да. Мы ее сдали, мы купили ее, сдали, потому что Миша сделал фото и сделал в специальной программке, возвел эти стены и показал мне, как это будет выглядеть. И это так мрачно, вирачно, да. И как-то так не вписывается в эту воздушность, в эту легкость. Да, везде белый, воздушный. от этого от этой идеи, и мы, смотрите, как решили сделать, у нас в этих зонах, где особо много как бы брызг и жира, где газы, ой, не газовая, где плита и где раковина, здесь будут такие вот под дерево плиточки, вот таким прям островком рваным, то есть не... Прямоугольниками рванула, остальное все будет белое, будет заходить туда на окно. С этой стороны, кстати, я отсюда дальше пойду. Вот. Мне мамуля вчера срезала синюю гигантскую. Вот здесь будет идти опять коричневая вот так уходить и опять все белое. Вот такая у нас. И проблема сейчас, почему у нас до сих пор нету фартука? Плитку мы купили уже несколько месяцев, она лежит, ждет mm -hmm. своего часа. Проблема в том, что не всякий мастер, не всякое оборудование может реализовать вот здесь вот внешний угол под 45 градусов, запил 45 градусов на незаводской кромке. То есть да, здесь будет идти плитка не также под 45, а вот так запиливаться уже частями и незаводской край необходимо будет еще под 45 градусов сделать. И вот мы нашли мастера, э, очень крутого профессионала. Э, только ждать его придется до октября. Mm -hmm. Поэтому ждем, другого варианта нет. Никаких пластиковых уголков сюда или металлических не хотим, алюминиевых. Здесь в принципе делать -то буквально сантиметров 50-60, э, обыгрывать угол. Но э, это видовая часть, поэтому э, решили опять же ждать, как мы... С некоторыми вещами ждем, но чтобы получилось круто. Здесь у нас будут еще две полочки, не будет никаких навесных шкафов, это подсветка для полок. И вытяжка, тоже вытяжка ждет своего часа. Короб нужно на заказ делать, потому что потолки высокие и стандартный короб, он просто-напросто не достает до потолка. Когда фартук положим, возможно, вытяжку нужно будет снимать, может быть, перевесить. Она даже чуть-чуть сейчас не по уровню висит, буквально на пол, на пару миллиметров от повернута. И тогда уже окончательно закажем, закажем корпус. Я да? звоню просто, компьютер я уходила. А вот это у нас барная стойка. Только у нас пока нет барных стульчиков. Мы не смогли пока выбрать. Мы сколько перемерили, пересмотрели. Нам не нравится, пока мы не нашли то, что хочется. Те, которые нам нравятся, судя по, отзыву, по отзывам, мы очень да, внимательно относимся очень к отзывам. И те, которые нам нравятся, не очень хорошего качества. Они буквально через несколько месяцев у... ушатываются. Друг... ушатываются, трескаются там ткани и все. А, вот такие вот а, можно поставить а, стулья Эймос, барные, но Шикарно. они а, низ, у них широкий 60 сантиметров, и соответственно два стула здесь займут а, даже по сторонам нельзя будет Это тоже подвинуть. А за барной стойкой мы любим завтракать. То есть у нас каждый завтрак. Да. Стоит. А я сижу он там на столешке. Вот где пирог, Лилия там сидит, и вот так у нас проходит да, каждый а тут завтрак мы здесь. И сидим. Что у нас нового на кухне появилось? Не было в последнем румтуре вот этого стола? Не было. Возможно. Не было. Давай покажем плейнике. Или был? Я не помню. Сделали мы стол на заказ. Давай расскажем просто, не все же видели. Давай, давай, Сделали показывай. На заказ. Очень долго Это слепка Рогача. Да, мы искали красивый, мы хотели такой кудрявый, необычный рисунок у дерева, чтобы это... Это просто необыкновенная красота. И у нас здесь есть заначки. То есть мы присутствовали на заливке, мы все время ездили, курировали работу мастера. Мы спрятали здесь монетку. Она привезена нами из первого заграничного путешествия. Мы вместе с Мишей первый раз летали на самолете. Видели море, видели океаны, и были за границей. Где и это были вижу? Дубаи. А, вот он, она, да. Через да камеру. Чуть -чуть свет падает. То есть Здесь монетка из Эмиратов. Далее, вот с этой стороны у нас прячется слоник многорукий э, из Таиланда. Это тоже было наше самое крутое путешествие, когда Миша уволился с работы. И вот тут лежит... Камень, ну, про который все думают, что это деревяшка. Миша нашел его тут, на месте стройки. Это камень, это не дерево. И мы решили тоже его увековечить, чтобы оно было залито в смоле. Вот так вот классно. Стол а, метр восемьдесят на девяносто, большой. Специально такое делали, чтобы mm -hmm. большой толпой, друзьями мы могли все вместе уместиться. И не было диванов в прошлый раз, да? Да, давай расскажем про диван, как мы купили, какие у нас приключения Ой, с диваном мы были. Мы искали диван очень долго в Саратове, и мы ничего не могли найти. То есть мы просто устали искать, нам ничего не нравилось. Вот, потом мы вдруг решили посмотреть в интернете, и мне очень понравился один диван. Может быть, Миша вставит фотографию. Он такой легенький, такой невесомый, такой классный. У него такие вот как-то он интересно, как знаете, вот клеточками так застрочен. И Мы его заказали, и нам сказали, ребята, если он вам не понравится, не оплачивайте, примеряйте, и уносите его в а, что? Вот кот лежит. Где? Вот Он с пидомом вышел. Я, думаю, убежал. Я вышел. Услышал, кот где-то орет. Нет, Думал, наш. Короче, первый диван мы заказали через интернет. Не сидели на нем. Фирма Divan, диваны, диван, диван.ру, да, вот так вот называется фирма обалденный сервис да. что получается вы заказываете через интернет любой понравившийся вам диван не оплачиваете вам его привозят там по всей России доставка ну, я тебя буду снимать где рассказывай, раз ты болтаешь привозят диван устанавливают все вы, э, мы садимся примеряемся, если нравится на месте оплачиваем деньги карточкой налички, без разницы и остаемся с диваном. Угу. Если не нравится, то, соответственно, диван забирают, и вы оплачиваете только доставку. На В Саратов доставка 900 рублей стоит. То угу. есть прикольный, прикольный такой вот момент. Удобный. Когда вы можете удобный прикольный момент, когда вы можете диван э, на диване посидеть, э, примерить его к своему интерьеру и потом только к принять попке. решение, да, брать или не брать. Нам привезли диван. Собрали его, мы присели, вроде нравится, вроде нет. Ну, ну, короче, мы растерялись, потому что водитель нас торопил очень сильно. Он мы... снегопад, он забуксовал здесь на часа полтора. Да. Он буксовал, у нас не мог выехать даже здесь, в переулке. И мы его оставили. Да. А О чем потом оставили? на следующий день мы очень сильно пожалели, вернее, сразу. Ну, и не мы, сразу, по... на день и мы позвонили. И сказали, что нам он вообще не нравится, что мы не хотим его оставлять. Нам сказали, что не проблема, через неделю приедет машина, заберет ваш диван. И деньги в течение трех дней вам вернутся. Так и случилось. Офигенный сервис. Представляете, мы, правда, потеряли 2000 примерно на доставке, на двойную доставку. Ну, 900, доставку. И 900 1800. 1800, да. Но зато мы приняли решение, что через интернет диваны заказывать прикольно. Но не всегда... Можно не угадать. Ну да, а не, этот не диван? всегда желание нашей пятой точки, ощущения ее будет совпадать ага. с нашими. А этот диван мы купили здесь в Саратове. На заказ также делали. Ткань поменяли самую дорогую, поставили антивандальную. Ну по она и под цвету нам понравилась. будет драть. Кстати, тот диван, он был какой-то... Типа дерюшка какая-то. Не знаю, ну кот ее Короче, прям кот хотел. самый первый день хотел его подрать. То есть ну, ему понравилось. Заматывали в пледы, чтобы кот да, не чтобы добрался. Да, позвонить магазинный товарный вид, чтобы у нас его забрали. А этот ему вообще не нравится. И он не... Нет, он спит только на этом диване. Нет, я кстати. проявляю. Ой, не хочет про его портить. Качество ткани, Но, да, он не хочет тащить от него когти. Угу. Короче, этот диван мы делали Сегодня на. Сегодня заказ. заказы получили от Арифлейм. Классные. Да, да. <с>, хвалюсь. Этот диван мы делали на заказ. А, вот разницу сравните. Диван.ру и какая-то местная контора. Ну, диван классный, но сервис. Сравните. Диван.ру нам привезли без оплаты, без ничего. Просто мы хотим диван. Пожалуйста, привезли. И там вы уже определяетесь, берем, не берем. Этот диван 50% сразу. Потом два, джет, месяца ждать. два месяца ждать. Через два месяца нам звонят: ваш диван готов, чтобы его привезли вам, оплатите еще оставшиеся 50%. То есть вы оплачиваете процентов, а еще дивана не видели, не сидели на нем, не знаете, как все будет. Именно не, ну там жар, приемки все равно есть. Так, ну все понятно, Спасибо. долго больно про диван. У нас дом большой. Мы сейчас будем ходить. Почему? Короче, мы очень довольны этим диваном. Очень. Так, вот Разве. планируем заменить. Разве. Нет, планируем заменить вот этот вот домик или обить заново. Кот уж больно любит здесь когти точить на нем. И вообще он любит этот домик. Внутри он прячется, когда он не хочет, чтобы его трогали. А здесь он в основном все время лежит и наблюдает за птичками, потому что у него прям, получается, напротив окна стоит, и он любит туда смотреть. Рассказывай про камин. Каменный только планируется уже в этом, в этом зимнем так сезоне. Планируется или будет? Будет планируется, будет э, функционировать. Э, я уже заказал, купил, покрасил угу. черную трубу э, дымохода. Э, Предлагал. Я рисовала, холюшка. Все? Да. А потом будут говорить, что в прошлом румтуре я либо перебивал. А вот э, пересмотрите, тебе мщу. Да, да, вот теперь э, ей давайте пишите вот такие комментарии. Я а, больше не буду. Чё? Я больше не буду. А, мне казалось, я пошла, я только говорю, она пошла. Короче, здесь у нас будет черная труба. Очень, да, мы передумали, я не знаю, мы говорили, не говорили. У нас здесь изначально предполагался заложенный камин полностью кирпичом. Мы отказались от этой идеи. Каминная топка будет вот так открыта. И задача найти черную трубу. Черная труба изготавливается буквально в единицах заводов России. В России. В России да. Завод в Новосибирске, я долго с ними вел все переговоры. И когда я дал согласие, мастер, который со мной работал, ушел на больничный, потом что-то какие-то завалы, два месяца, я тупо ждал их ответа. Я не дождался, заказал здесь, в Саратове, также на заказ. Купил, приобрел термостойкую специальную краску для каминов, все покрасили. В котельной стоит эта труба, скоро мы ее выведем и будет у нас... Красивый огонь. Камин прожгли, на улицу вытаскивали. В жару мы топили улицу несколько да. дней. Лена, ты камеру кривую держишь. Ничего страшного. Ничего страшного. Я так учусь. Все, наверное... поехали. У нас тут много цветов. Мы не хотели цветы вообще, но они к нам как-то приклеиваются. Но они своеобразные. И... Делают, да. ну, но они да, очень да. классные и, и они цветут. Они цветут, да. они цветут постоянно. Так, под лестницей шкафа тоже пока еще нет, там будет все закрыто, да. и будет как для кухни удобная кладовка. Давай я возьму да. камеру, я и, теперь, и теперь о. мы поднимемся наверх, ты расскажешь Хорошо. как раз о своем кабинете. Лестница у нас без перил с этой стороны, первый пролет ничего не изменилось с прошлого раза и не будет здесь больше никаких перилов, но ну, так вот мы немного облегчили конструкцию. Вот а, подожди, сейчас я про косяк, который не знаю, косяк, не косяк, недоделки. Уже вот полтора года как живем, никак не доделаем а, этот вот а, соединительный элемент. Я не знаю, чем здесь сделать, все варианты Пластиковыми уголками, алюминиевыми какими-нибудь профилями, уголками. Но все как-то и тот и другой вариант выглядят уже примитивно, колхозно. Мне не нравится. И поэтому до сих пор пока так все. Розовно лучше, конечно. Да. Так, этот кабинет. Кабинет моей мечты, я бы так сказала. Он... Практически все на 100% практически доделан. Да, осталось прямо один раз. Ну давай с самого начала. Это зона, где я делала макияж. Здесь, она... в принципе, ничего не изменилось. Сперва я сама разрисовывала, расписывала вот эти все вещи. А вот не помню, стена у нас тогда была уже, нет? Была, мне просто Здесь на кошечке все любят посидеть, потрындеть. Было мы время, это... даже Лиля тут спала. Несколько ночей. Да, когда мы только переехали. Матраса не было, и спать было не на ночь, очень жестко. Я спала здесь. Здесь прям размер как... 50 на 1,80 метра. То есть для меня вполне прям отлично. Как нижняя полка в пласткарте да, боковая. Вот, здесь очень классно. Можно сидеть. Я иногда тут сижу, работаю. Мой рабочий стол. А теперь давайте к изменениям, которые произошли в кабинете. Появился диван. Идем ближе. Он очень классный, потому что здесь... Он занимает мало места, но это полноценное спальное место. Если разложить боковины, то это как кушетка. То есть здесь становится широко. Вот он прям широкий, как вы видите. И раскладывается метр девяносто, по-моему, или два даже 2. метра. Два метра длиной становится классная кушетка. Мы даже вдвоем тут лежали. Конечно, не вот так, как звезды, но очень-очень комфортно. А боковины с обоих сторон, они имеют несколько положений? Очень. Можно так, вертикально, можно несколько вариантов под углом и совсем горизонтально. И там внизу, кстати, еще есть место, куда я лет брала. И, и, и такое спальное место на одного человека. Ой, Здесь тоже кирпичики, их не было. Тоже сделал все сам, видео есть на канале. Показывал, рассказывал, как их сделать. Лиля хотела такие кирпичики, я сделал ко дню рождения успел даже да. буквально там засчитанные дни недавно буквально появились у нее вот такие лампы с светильники заказывали на алиэкспресс а, такие декоративные сейчас они свет там, выключу так уютно с ними ночью просто если все выключить и только оставить эти светильники тут просто классно как тепло желтый, здесь цвет диванчика желтый здесь дерево натуральное дерево а, стеллаж дерева, стол дерева, диван желтый, то есть все перекликается, да. а, черные а, патроны и крепления, соответственно, металл-каркас у стеллажа и у стола тоже черные. Включаю свет, да. Спасибо. Угу. Так, стеллаж. Да, рассказывай. Стеллаж это вообще творение. он сам рисовал его проект, мы очень долго вымеряли. Чертил. Он... Чертил, да как его сделать, чтобы он был функциональный и удобный. И в результате, когда Миша заказал его и уже купил вот эти специальные мебельные щиты, когда я увидела их размер, знаете, у меня 2 метра на 40 сантиметров. Я просто чуть в обморок не упала и думаю, как же ему сказать, чтобы он их отпилил сделал прям вот. Мне не надо такие большие, это было так страшно. А изначально я делала все по проекту, по желаниям Лили. Да. Вот. но когда это все потом в реале видишь, оказывается вообще все по-другому. Я расстроилась, говорю, давай переделывать. Он говорит, нет, будем делать, как делается. Ладно, хорошо. Когда установили стеллаж, я говорю, слушай, он просто идеальный по размеру, он очень удобный. На нем получилось нет такого загромождения и хлама. Мы заказали в IKEA папки, коробки. Вот у них у меня все лежит там мое творческое, всякое художественное. Вот эти классные буквы, подставки тоже. Собираются. Да, обзор же вы видели, покупка да, в Икее. Вот они все уже распакованные. Тут всякие мои некоторые рисунки стоят, папки с рисунками, в общем-то, очень-очень-очень мне даже... Нравится. Жирафы. Моя любовь это жирафики. Я их очень люблю, вообще обожаю. У меня еще есть спальни. Расскажи вот про эту штуку. Вот про эту? Да. О -о -о -о. О, это настоящий коралл, который выловили на дне Индийского океана, когда мы были в Дубае. Вот. с нами был парень, который нырял глубоко и доставал всякие штуки со дна. Я увидел, что он, он уже был погибший, то есть да, мы да, его не отломали, мы не, там, не... -то эти. Да, то есть не не вредители. Да-да-да. И он нам его подарил, представляете? Он правда сильно вонял. Мы его притащили в море. Он модель. был зеленого цвета, еще да, да. цветной. Мы его помыли, а он сильно воняет, и мы его выставили в окно на подоконник, ну закрепили, чтобы он не улетел, и он там выветрился неделю, вшел, пока мы там жили. Мы очень боялись, что нас на границе с ним мы повяжут. Туда можно вывозить? Это из Египта Нет, нельзя. кораллы, кораллы из Эмиратов тоже нельзя, да, по крайней можно мере. Было тогда. Ну, может быть, я что-то путаю. Ну ладно, поехали дальше. Все, да, посмотрите. Обычно, смотрите, у меня на столе, когда я работаю, у меня вот так вот. Можно, да, я прям покажу. У меня вот так вот. Тут мои дела, всякие бумажки. Тут мои тетрадки. Каталог обязательно. и Еще 33 тетрадочки, потому что в каждой из них у меня этого по сайту все, что я делаю. Это моя база моих консультантов. Это... У меня, короче, все вот так вот завалено в течение дня, а вечером... Я беру вот так, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Все вот так сложила. Файлик убрала. Бумажечки все собрала. Поставила. Потолок на место. И порядок. Смотрите, вы можете детей так приучить к порядку. Очень легко. Если вы используете. Удобные коробочки или какие-то специальные подставки для журналов. Вот, у нас Я появился на... в этот сезон кондиционер. Немного не на том месте, где планировалось. Провод надо будет убрать, спрятать. 24 серии кондиционер. Очень мощные И он охлаждает у нас весь дом. Очень спас нас в эту жару. А Мудборд у Лили появился. Да, да. да вот эти... И это сетка из магазина, как он называется? Да, да, точно. Для тех, кто вот продают разные очки, перчатки, ну, в магазинах вешают для мелочевки. И есть специальные такие вот кронштейники. Вот мы тоже их да, ничего не колхозили, специальные кронштейны. Сама сетка покрашена. Вот, а, вот эта вот сетка вот, видите, вместе с кронштейнами вышла нам че-то триста с чем-то рублей, если не ошибаюсь. То есть, офигенно. И вот э, Лилия использует... Лилия использует... Полезу, мама моя, Какую? Лезть, вот. и, То есть, это мутборд можно использовать. Просто, да, давай каждая о своем будет говорить. Давай. Ну и покажи шкаф, который у нас недоделан. Тут нет дверцев. То есть, здесь будут белые двери бровень со стеной. То есть, будет как бы закрыто все. И не, не то, что ручки, а вот при нажатии будут они открываться. То есть будет просто ровно. Ну, как на кухне, две дверцы у нас да, в да. зоне холодильника. Все, и мой любимый слон. Слон из Таиланда приехал. Для этого слона мы специально покупали чемодан, чтобы его привезти из Таиланда. Деревянный, большой. Он килограммов весит. Да, мы взвешивали. Но мы считаем, что личное пространство ребенка мы показывать не будем. Не надо, мне не надо. Чуть-чуть так там пес где-то еще. Это а сейчас тебя съедят. Пес. Так, и наша ванная вот. В ванной ничего не изменилось. Да, дверцы тоже нет, пока до сих пор. Так, это моя художественная. Здесь лилины запасы. Да, вот. Все здесь очень удобно, нам нравится, машинка. Мне до сих пор нравится эта идея, как придумали с столешкой. Ты Ну да, я придумал. Я же не скажу, что я придумал. Ужасно. Стояла машинка, я на нее поставила ракушку. А она когда отжимала, она начала прыгать, вибрировать. И ракушка буквально вот уже висела упасть. Я была в шоке. Потом Миша сделал вот столешницу, машинка там, во-первых, лучше зафиксирована, и ничего с нее не падает. Ну и выглядит намного лучше. Такая полочка декоративная ну, для платешек. Вот и все. Самое такая... классное, что есть окно. Оно, ну не знаю, мне кажется, это настолько удобно, когда в санузлах есть окна. Ну, это опять все познается, только когда уже да, сам поживешь, попробуешь. Классно, прям я здесь прически делаю, макияж, то есть как бы у меня нет ощущения, что я в замкнутом каком-то пространстве. Пойдем дальше. Санузел здесь на втором этаже, 6 с небольшим квадратных метров. На первом 3 с копейками. Почти как у нас кухня была на, в квартире. В спальне тоже ничего не изменилось. Как-то появился карниз, у нас не было а -а -а. карниза. Навески мы делать не стали, мы повесили у мамы, Временную тюль. Старая тюль, мы просто ее повесили. У нас вот тут жалюзи есть вот такие вот. Самодельные. Да, самодельные. Много цветов. А давай я расскажу. Мы же в прошлый раз. Да, я нормально сейчас все показывать буду. В прошлый раз мы. Все думали долго думали, как реализовать шторы, mm -hmm. шторы, плесе или как они жалюзи, плесе на эти на эти окна нам озвучили стоимость, которые примерно равны стоимости самих окон. То есть вот из-за скошенных частей у нас были сложности как раз в шторах. Соответственно, какие варианты еще были? Обычные шторы, если вешать на карниз пополам, если делить вот так свисает и вот так свисает, соответственно света значительно меньше. Вверх никак уже вверх не убрать, низ может спускаться. Что мы придумали, это уже прям вот лично наша идея. Мы купили дорогой карниз, он без скидок стоит что-то около половиной тысяч рублей или 7, ну, около, грубо говоря 80 тысяч рублей карниз стоит. Там легкое бесшумное скольжение, очень такой мощный выдерживает нагрузку. И мы повесим потом, ну тюль само собой будет там с обратной стороны ей двигаться не нужно, а шторы открывать каждый день, закрывать нужно. У нас будет штора цельная, сделанная вот в виде трапеции что ли, ну короче вот такой вот неправильной формы четырехугольника. Сверху будет сделан будет продет Штур. шнур по всей верхней части шторы. Здесь будет небольшое колечко с кронштейном к стене и такой шнурок. За шнурок, дергаем. штора открывается, и снизу будет фиксатор да, также одели или привязали. Колечко также будет, фиксатор. на него надели шнур и все и у нас соответственно штора поднимается и фиксируется и у нас полностью открытое окно круто yes, yes, yes. почему мы не стали делать здесь не стали вешать шторы сейчас мы уже ездили в леруа вызывали людей да хотели заказать но пришли к выводу что шторы мы будем делать после кровати вообще по дизайну если да, вот мы начинали изучать все, смотреть, как... вообще рекомендуют сначала либо полностью проект нарисовать, уже понимать, что будет по цветам, либо, например, делаем сначала дизайн комнаты полностью, а потом уже подбираем штору, потому что штору проще купить, нежели поменять цвет стен или какие-то элементы декора. Мы пока не знаем, что будет. Давай не будем говорить Про кровать не будем, да? Не только что -то хотела. Ну ладно. Нет, давай не будем. Мы пока спим на матрасе. Аквариум отсюда уедет. Это тоже с квартиры еще временная тумбочка. Ну вот. А здесь у нас чуть-чуть уже становится порядок немножко. У вас. Здесь Фак. фактически ну, да. твои только вещи. Становится порядок, потому вот что... это вот. Вот это вот. Вот это вот. Ну и что? Ну и пусть. Ну и хватит. И здесь отжала полка. Ты сам отдал. Ну я вижу, не помещается Лили уже. Ну вот смотрите, мне очень понравился коробки языке, Мы заказали разных размеров, чтобы они подошли под полочку. И сразу стал нормальный внешний вид. Я потом еще планирую подобовь тоже такие более непрозрачные, закрытые коробки сделать. И будет вообще все классно. Мне нравится. Все, пойдем. Пойдем. А здесь... Пойдем. Ну все, здесь немножко бардак. Я не готовилась. А здесь у меня есть рисунки меня. Это в какой-то кофейне. Это в Казани меня рисовали. Это, кстати, на магните. Угу. Можно вешать. Ну, не надо. Это Лилия с днем рождения. Меня поздравляла. Шарш дружественный. Это она же. Рисовала, это не я, я рисовала, это ты. Все получается. Все, мы вам все показали. Оказывается, не такой большой дом. Все Куда? Будет. В кабинет переместимся. Да, вам понравилось. Для нравится? финалочки. Давай, пошли ко мне для финалочки. Вот. Очень нравятся белые Очень стены. Да, мне я бы еще тут повесила. Несколько зеркал. Ну, если какие-нибудь будут э, ну, аналогичные. Мне нравится, да. Я просто не вижу такой, какой бы я хотел, потому что мне кажется, прикольно на стене несколько таких солнце зеркальных. Потому что она все равно пустая. А головы классно. Оно пустая. Э? Э? Стена. Ну все. Спасибо вам. Оставайтесь с нами пишите комментарии, что вам понравилось, может быть есть какие-то идеи. Что не понравилось критику тоже не, приветствуется. Не, не, не нет, не, не. нет, ну <с почему? Конструктивно приветствуется. Все. Спасибо большое за то, что были с нами. Остаетесь на нашем канале, подписывайтесь, ставим всем лайки. Лайки. До свидания. Пока-пока. сорок <laughs>